Привет! Сегодня хочу вам рассказать еще про один способ создания кошелька криптовалюты E-Gold. Мы знаем, что можно перейти на сайт, нажать ⁇ Войти в кошелек ⁇ и тут нас перекинет. Вот, в принципе, мы на вот эту вот кнопочку нажимаем ⁇ Создать кошелек ⁇ и он создается. Я уже видео это делал. В описании его скину. Теперь у нас есть еще другая возможность, потому что та кнопка не всегда работает, не всегда есть баланс на том кошельке через который мы создаем потому что вот мы видим вот эту ноду и нода которая привязана к этому кошельку с нее каждый раз при создании списывается 5 монет то есть это делается вообще не бесплатно и хозяин ноды за это платит в данном случае за это платят хозяин сайта и e gold money вот хорошо что есть такая прекрасная возможность нам вообще сделать реферальную ссылку, да? Вот мне, а через какую-то чью-то ноду и получается человек будет регистрироваться под меня. Но я за это платить не буду. Мне, конечно же, такой а, процесс, такой маркетинг, такая идея очень нравится. Так, но есть еще один способ, потому что на том кошельке монет не всегда достаточно. А этот способ, а, он а, менее востребованный. Меньше им люди как-то пользуются. Я бы на самом деле тоже им не пользовался, потому что тут мне все-таки надо свою почту указать о а криптовалюте. Это больше анонимность, да, Мы привыкли слышать что криптовалюта это анонимный какой-то инструмент приватный как минимум Ну хотя можно в принципе почту одноразовую создать и на нее получить все данные а потом этой почты даже не пользоваться поэтому в принципе плюс-минус одно и то же. Тут, конечно, процесс немного дольше получается, но для новичков, на мой взгляд, тут даже удобнее, потому что на почту приходит сообщение, которое, в принципе, расписывает все основные моменты. Если вы там со своими приглашенными не работаете или они, как у меня, через YouTube идут но мне не все обратную связь дают по моим контактам, то есть они периферальные ссылке зарегистрировались, но мне ничего не пишут, возможно думают сами разберутся, а потом как-то это дело бросают по непонятным мне причинам многие люди со мной не связываются и дальше просто после регистрации они останавливаются на этой криптовалюте возможно что-то непонятно возможно наоборот что-то понятно их не устроило тут я уже точно вам сказать не могу но тут вам на почту приходит полная инструкция что вообще нужно сделать как пользоваться кошельком азы вот основная информация что нам тут надо сделать это мы на сайте и e голдмане спускаемся просто в самый низ введите почту поставьте галочку вот эту я ознакомлен нажмите создать кошелек вот нажимаю на почта создать кошелек на почту мне сейчас должен прийти пин код вот пришел пин код и на этой почте он сразу в папку спам попал а на той почте которая на домини лист .ру была вот это вот первое сообщение с пин кодом оно еще не попадало в папку спам а вот уже реквизиты моего созданного кошелька они попали в папку спам я ввел код который вот мне на почту пришел ввел поле которое тут требовалось и нажал подтвердить и мне пишут что генерируется кошелек и сейчас он придет на почту давайте сейчас посмотрим и мы вот видим от и e gold тире мне пришло сообщение с номером кошелька Кошелек станет доступным через 5 минут. И также закрытый ключ этого кошелька. Что мы дальше видим? Кошелек реферера первого уровня. Вот это под кем я зарегистрировался. Я реферал вот этого кошелька. IP-адрес ноды также мне сообщается, прочтите это, смените приватный ключ, и только потом сможете отправлять монеты с кошелька. Давайте мы с вами сразу же это и сделаем, потому что сменить приватный ключ на самом деле не так уж и сложно. Нам нужно свой адрес кошелька, мы по нему входим, через 5 минут будет доступен, поэтому возможно пока что он в систему загружается, скажем так. Давайте пока что дальше почитаем, потом сменим приватный ключ и посмотрим, что у нас вообще на кошельке приходит. Домен yougoldmoney.com только регистрирует новый кошелек, а вся ответственность за использование кошелька полностью лежит на вас. Ссылка для входа в ваш кошелек, ну и вот тут также показывают ссылку, как попасть в кошелек, и мы видим, что очень хорошая удобная ссылка, ее можно в браузере на телефоне, на смартфоне открыть и отдельной иконкой. Тут, не знаю вот на компьютере получится или не получится это сделать дополнительные инструменты сохранить страницу как вот если мы нажмем сохранить страницу как то у нас отдельная иконка будет насколько я понимаю, и все, и у нас как будто бы отдельное приложение будет для этого кошелька. Мы переходим, просто будем попадать в браузер. Мы видим, что на балансе есть три целых монеты, которые к нам пришли для того, чтобы мы сменили приватный ключ. Давайте это и сделаем. Вот значок, ключ, две стрелочки, если наводим сменить закрытый ключ. Вот так вот вводим по экрану. Сначала надо нажать в центр вот этого прямоугольника, а потом вводить. В этот момент создается новый закрытый ключ вот сто процентов создание закрытого ключа до 10 минут на самом деле обычно у меня это дело быстрее происходит не знаю может кто-то действительно ждет 10 минут но у меня как-то получается быстрее. Хотя начинка компатом не самая крутая, но вот если берешь iPhone вообще с него все это делаешь, то все еще быстрее получается. Видите, закрытый ключ это старый закрытый ключ. Я его сначала ввожу. Теперь копирую новый приватный ключ, но обязательно на кнопку, чтобы он весь целиком скопировался. И вставляю сюда. Классно, я скопировал, да? Теперь вы все знаете, какой приватный ключ у этого кошелька. Но ничего страшного, им пользоваться я не буду. Я вам для наглядности показываю, как это все работает. И нажимаю ⁇ Сменить ⁇ Вот нажал ⁇ Сменить ⁇ Все, приватный ключ изменен. Теперь мои данные от кошелька есть только у меня. Потому что а, даже вот этот вот ком, который отправлял, он как бы, как бы может зайти у себя на сайте, на почте в отправленные. И посмотреть, а какие-то я там пароли отправлял, да? Потому что в наше время на лучше никому и ничему не доверять. А тут-то я перешел, я все сменил, и теперь. Никто не знает приватный ключ от этого кошелька. Ну, конечно, кроме зрителей этого ролика, которые только что его посмотрели. Но я надеюсь, вы будете в приватной обстановке менять свои закрытые ключи и хранить надежно. Самое главное, хранить надежно, чтобы никто тоже не получил к ним доступ или даже да, они бы никак не потерялись. Потому что если вы теряете каким-либо образом свой приватный ключ, то вы теряете свои монеты доступ к своим монетам или если третьи лица получают доступ к вашему приватному ключу то они могут украсть у вас монеты и потом это уже не вернуть и никак не доказать ну конечно бывают единичные случаи когда ты сто процентов там уверен что тот то человек это сделал но давайте лучше не рисковать потому что ситуации много разных там и в семье отец у матери ворует и наоборот происходит в общем много случаев уже Которые были даже вот на моей памяти Которыми люди делились со мной Будьте с этим делом очень аккуратны В принципе, тут все, думаю, легко Давайте еще раз закрепим Мы переходим на сайт egolddefismoney.com Ссылка на него будет в описании И вот прям в самый низ переходим Вводим сюда почту, потом пин-код, который придет на почту И нам на эту почту приходят реквизиты нашего нового созданного кошелька мы меняем закрытый ключ потом можем уже пополнять ну естественно закрытый ключ сохраняем и потом можем пользоваться своим кошельком заводить туда монеты и понимать что только мы владельцы этого кошелька как создать эту реферальную ссылку все очень легко мы видим а вверху сайта как раз таки прописан кошелек к которому я присоединялся если мы перейдем вот на этот кошелек давайте посмотрим и скопируем его тут еще такая тема есть люди говорят что куки сохраняет а, вот этот вот адрес кошелька по ссылке который ты перешел вот типа вот этот номер теперь она всегда будет пока не почистить куки или не зайти с другого сайта мы видим что обновляя страницу действительно я остаюсь под этим кошельком но если я вставляю новый нажимаю enter и теперь, если я обновляю страницу, я уже остаюсь под другим кошельком. Поэтому у меня лично такой проблемы не сложилось. Я вот какой кошелек сюда вставлю, под таким кошельком я, в принципе, буду регистрироваться. Но на самом деле почистить куки очень легко. Мы зажимаем Ctrl-Shift-Delete. И вот тут выбираем галочку, ставим. Историю браузера нам надо почистить, файлы куки и другие данные изображение. Вот выбираем то, что нам надо и чистим. Если мы это все с телефона делаем, или у вас вдруг нету клавиатуры, то я думаю, что где-то тут это тоже должно быть. Нажимаем меню, три точки, настройки, и безопасность и конфиденциальность вот и также мы можем почистить файлы куки и другие данные сайтов и у вас вот это все автозаполнение которое у вас было оно все тут же удаляется и у вас будет все с белого листа но у меня еще раз напоминаю такой проблемы ну вот вообще никак не возникло потому что если я возьму ну, вот любой кошелек Запоминаем, 367 на конце, да? Вот если я сейчас обновлю, будет 367 на конце, и я зарегистрируюсь под ним, если создам новый кошелек. Но стоит мне поменять. Вот тут мы делаем 955, и все, и теперь я обновляю сайт. И у меня получается 955. Перед тем, как зарегистрироваться, конечно, если вам человек какой то ссылку дал, и вы надеетесь, что он будет дальше вас курировать, вести, помогать, то чтобы вдруг его не огорчить, да, случайно, чтобы он вам помогал. Потому что есть такие люди, которые скажут, ты не подо мной зарегистрировался, теперь тебе пусть помогает тот человек, кому ты будешь приносить прибыль. Кому ты будешь полезен, не подо мной и удачи. У меня нет времени тратить его впустую. Я помогаю только тем людям, которые мои рефералы. Есть вот такие люди. Поэтому лучше проверить, лучше проверить. Ну и чтобы создать такую реферальную ссылку, ну, тут все тоже очень просто. Со строки браузерной просто все копируем, и в конце кошелек меняем на свой. Еще раз напоминаю, что тут. За каждого реферала, который по этой ссылке зарегистрируется, к вам в команду попадет, вы ничего не платите. Если вы внутри кошелька создаете новый кошелек, чтобы передать его кому-то, вот там на почту пришло сообщение такое, да, вы же можете лично это сделать. Вы можете лично и номер кошелька, и закрытый ключ передать другому участнику. Просто нажимаем вот эту кнопку «Кошелек плюс» «Создать кошелек». Правда, это дело стоит 5 монет. И мне тут подсвечивают, что на балансе должно быть 5 монет. То есть, видите, мы уже не можем создать кошелек новому человеку, чтобы он стал нашим рефералом. Но если мы перейдем на сайт, заменим все это дело на свой кошелечек. Вот в конце 67 и тут 67. Придет человек, скажет, я хочу зарегистрироваться. Давайте я введу свою почту. Нажимаю «Ознакомлен», «Создать кошелек». Сейчас должен прийти пин-код. Смотрите, на Gmail тоже это письмо падает в папку «Спам». Нажал я не «Спам», но все равно что-то получилось, что в «Спам» перешло. И нажимаю «Подтвердить». Вот пин-код ввел, генерируется новый кошелек. И тут мы его, в принципе, нам даже на почту не надо будет переходить. Мы в этом кошельке его в скором времени увидим, как только он появится. Потому что он же под этим человеком получается зарегистрирован и мы тут все это дело отследим и посмотрим кошелек в течение 5 минут создается тут я думаю проблем никаких с этим не возникнет но если в течение трех суток на новом кошельке или не меняется приватный ключ вот вот эти три монеты как раз для этого и даются или не происходит никаких транзакций то этот кошелек удаляется он просто стирается как будто бы его не было и монеты, которые вот эти три они обратно возвращаются на кошелек с которого пришли и также если вот вы поменяли сменили закрытый ключ но на кошельке меньше 10 монет и это в течение там 30 дней до да, 30 дней кошелек с балансом меньше 10 монет то он тоже удаляется вот так вот система построена, чтобы такие пустые кошельки удалять. И мы видим, что у меня появился уже реферал 14651, его номер на балансе 3 монеты. То есть мы видим, как абсолютно с нулевым балансом я могу приглашать людей. И все у них в принципе тоже будет получаться. Они будут регистрироваться и мне не надо платить по 5 монет за каждого человека это очень здорово крутая возможность все полезные ссылки будут находиться в описании также ссылки для регистрации вот на сайт это вторая ссылка новая для регистрации на первое выглядит довольно просто мы просто вот тут нажимаем создать кошелек только вот если мы тут сейчас нажмем конечно же у нас ничего не создастся но если мы перейдем по ссылке которая у меня там находится в описании то просто вот нажимаем на эту кнопочку и должно все Получится. Но если вдруг не получится, вы уже знаете второй альтернативный способ. Он точно не прогорит, и все будет хорошо. На этом все.